Спался за листвою утренний рассвет, Лишь сквозь листву Проглядывало солнце, луны на небе Пропадает силуэт И брежет утро в золотистое оконце. Боюсь я утро, дивное не испугать, Трипещущие Майское цветение, какие кисти взять и написать На полотне свое воображение тюльпанов алый цвет И вишний аромат май удивительно к себе располагая, Так каждый год всегда я маю рад, С набором запахов весна со мной шагает, Мимо масленки в дендрарий по прямой. По красоте, по майской я шагаю, Сольюсь природою с зеленою листовой. Куда природа в этот раз зовет, не знаю. Никто не помешает прогуляться мне. От городского шума мне судьба поможет. Я радовался лесу, и молодой листве, цветущему всему, Всем сердцем раб был тоже. Чайки над заводью, озерною кружатся, Перекликаются между собой они, А я все дальше-дальше удалялся. В зеленый рай поют, где соловьи, Святое озеро в спокойствии бессонном, как прежде поздороваюсь, я с ним. Мне, как всегда, здесь все давно знакомо. Полянки, рощи, где растут грибы, утки в воде. Себе добычу промышляю. Я несомненно постою и их сниму. А в синеве лазурной ласточки летаю. Еще немного постою, да и пойду. Бастильевский ручей В тени оврага молча приветствует, сверкая в свете дня Малиновка в кустах невольно ропчит. Я постою у тихого ручья И полюбуюсь на мальков, на стаю рыбок Поверх воды исчезнут, то всплывут Скоро семейства прибавится с икринок вот так рыбешки в тихой заводе живут. Однако мне пора обратно в путь-дорогу. Рыбешек я заснял, до дома пошагал, И, несмотря на нынешнюю сейчас тревогу, Я стихотворный репортаж наковырял. Обратно шел своим я стареньким маршрутом, не раз присаживался, делая привал. Лишь перчий соловей мне мы только путал. На ветке надо мною песни распевал. В свежесть листвы, настроенных так же липах, Природа улыбнулась мне еще с утра. Я все запечатлил привычных мне картинах. Приятно глазу майская пора.